Я вырос в Беларусь, рабочий заводской. Ой. И не мечтал я никогда, что вайба будет мой. Парниша, я простой, во всей микросавице. Сейчас популярный блогер, мне все улыбаются. За жюри, я за руль ты заводи мотор. Она же ездит на метро и It's